Так, хорошо. Ну что, друзья, давайте тогда, как у вас дела? Какие вопросы? Что у нас? Что у вас происходит? На чем работаете? Вот я хотела поделиться своими наблюдениями. Угу. Людмила, секундочку, можно я чуть-чуть тебя попродержу, я просто хорошо, со, со звуком. Сейчас я прибавлю угу. звук, чтобы хорошо тебя слышать. Угу. Так, все. Извини, что переживала. Извините, вот. Эфир был 4 июля сказала что, что, что да. было 4 июля ну эфир был а эфир был угу. да. где ты сказала ради чего вы будете это делать да да да, да. Ой, если не, нет ради чего то вы ну, не будете ничего делать ну, да, и вот я думала ну, ну ради но ну ради чего ну ради чего я да, две недели думала ради чего так ну вот, наконец-то надумала ради чего. Поделишься? Вот. А, ради чего? Да, или, это, или тоже... это очень личное. Нет, не личное. Это Дело в том, что думаю, без платья я там обойдусь. Путешествие хорошо, но тоже обойдусь. Mm -hmm. Жилья у меня хватает. Вот. Но я говорю в последнее время, что-то прям ну вот сил маловато. И думаю, ну, что же мне делать-то, что ж делать-то? Ну вот, решил, что надо, наверное, все-таки подключать пищевые добавки, а они как бы дороговатые. Mm -hmm. Вот, и думаю, ну, чтобы быть здоровой и чувствовать себя, ну, не как пенсионерка, вот, а то надо что-то, ну, еще там в рацион добавлять, что-то делать. Вот, и ради этого, думаю, надо все равно, потому что все время у меня всё, это здоровье это было все равно выше одежек, uh -huh. uh -huh. Вот, и это, это вот первое. Второе, второе. я, значит, это да, выписала там по 10 из своего списка по 10 фамилий и думаю, буду я им звонить вот И ну, вот не хочет, не хочет, не думаю, буду звонить. Вот. Это, там многие не берут трубку. Я им пишу сейчас, WhatsApp есть, я им пишу на WhatsApp и это, ну, вот там договариваюсь И когда что-то делаешь, ну, начинаю что-то делать, ну, это все равно, там Бог, ну, Бог, наверное, или кто-то там Вселенная помогает, тем более Господь говорит, я, говорит, благословлю дела рук твоих, но ты что-то начни делать что-то хоть делай. Uh -huh. вот, и тут это стали, ну, как-то звонки, и все, появляться. Это еще одно. Потом, же, говорю, вот ты, ну, раньше как будто я начинала звонить, и думаю, ой, наверное, не надо, или еще что-то. Это что вот я программирую? Это я программирую, да, и мне надо. Ну вот, чего я ожидаю, то и получается. Mm -hmm. Mm -hmm. Думаю, зачем я буду вот так программировать? Сейчас это духи магазинов очень подорожали, люди ищут духи, все... Поэтому, наоборот, надо, чтобы, э, ой, что, что они ждут, а некоторые, тем более, я одной позвонила сразу после этого, когда вот решила это, она говорит, а вы разве существуете? Я говорю, конечно, существуем. То есть есть и такие моменты, что люди думают, что нас и нет. Ой, я не это мне постеснялось беспокоить, а что стесняться беспокоить? Вот, еще этот, вот этот момент. Потом еще один момент. Я смотрю, у нас вот в э, библейской школе то все. Леночка, Ирочка, там еще что-то. Ирочка, давай этот, вот Ирочка, это. Ну и вот, я думаю, в этом, наверное, тоже что-то есть. Надо же с любовью к людям, тем более, говорю, Иисус нам заповедовал, да любите друг друга. То есть mm -hmm. надо вот к ну, консультанту кому-то с любовью подходить, с любовью. И я стала даже смс писать там, или, или писать, или э, голосом говорить. Я говорю, Леночка, как у вас там дела? <смех> <смех> <Что -то... смех> вот еще один вот этот вот момент. Вроде мелочь, а это все равно вот, ну вот работает здесь. Все равно а чувствуешь, работает. а чувствуешь разницу в реакции людей? Как-то вот еще э, э, в основном СМС не приходит, мало, но все равно, мне кажется, да, есть разница, конечно, mm -hmm. потому что я уже ведь, я их к ним звоню не как потребитель, а как вот, чтобы и им было, им будет хорошо, и мне будет хорошо, но ну, это как всегда, вот мы уже давно вот это проходили. Дающий, что да, да. чтобы что больше им помочь, чтобы им больше помочь, чтобы mm. вот, ну вот, вот, и еще... Один момент, вот я немножечко упустил. Вот сейчас началась эта новая вот этот вот косметичка Ламбре. Вот надо быстренько набросать списочек, хоть небольшой людей. И им уже говорить не то, что э, вы собираетесь там делать запасы или не собираетесь, что может, у вас там кончилось, еще что-то, а, а вот вводить их в эту жизнь, в курс вводить, да. давайте вот пройдем, вы посмотрите, хоть что у нас есть, хоть что у нас есть, uh -huh. вот. Uh -huh. и вот так вот постепенно, ну и обязательно, вот я говорю, тоже, это, тоже у нас, библейских курсов, если им просто так дашь ага. и... Слышно меня? то Да, да, да. Если им просто слышу. так, они, они не посмотрят, они не посмотрят, поэтому надо в любом случае сказать, вы вот посмотрите, и через два дня, через два, за два дня вы сможете посмотреть, и я мы позвоним и я обсудим с вами. Что у вас там какие-то, может вопросы появились, может быть, э, поделитесь э, хорошие, ну, интересно, что-то вам понравилось там. Вот это вот тоже, конечно, обязательно надо, чтобы не просто так э, посылать им, а обсуждать этот вопрос. Ну, каждое занятие обсуждать. Uh -huh, uh -huh. Вот, все. Наверное, что я хотела сказать. Угу. А, ну и да. вот, еще, да. в самом начале, еще в самом начале, когда я придумала, значит, что ага, мне надо, есть ради чего работать-то. Я написала себе два плана, от июля до декабря. Э, там дальше я не помню, как по цифрам. А здесь я первый план написала 300 баллов в июле закрыть, а второй план 450. Вот, да. и 300 мне, 300 мне не ложится, не ложилось, сразу же не ложилось на, это, mm -hmm. на душ. Uh -huh. 450 мне очень нравилось. Вот, и сейчас вот у меня уже 302 балла есть, и там еще люди есть, которые уже готовы сделать заказ или еще что-то. Uh -huh. Я не буду думать о том, ой, о 450, ой, 450, я просто буду делать, и, ну вот, я так думаю, что будет 450. Uh -huh. Просто делать, просто делать надо, просто делать, просто не делать. надо uh -huh. это... uh. Ну здорово. Людмила, ты столько интересных тем затронула в, в своем, своем таком, в своей дележке. Ты поделилась то, что у тебя происходит. И здесь можно вытащить очень много важных моментов, начиная с того, что да, четко осознавать, ради чего тебе это нужно. И тогда Иногда. у тебя появляется энергия для того, чтобы делать. У тебя появляется Иногда. цель, и ты... А, то есть, соблазнов много в жизни. Всегда будет соблазн остановиться, заняться чем-то другим, там, в какую-то другую сторону посмотреть. Это всегда так. Лишний раз не встать с дивана, да, то есть лишний Иногда. раз чем-то таким, ну, то есть времяпребождением таким заняться непродуктивным, скажем так, mm -hmm. вот, потому что это проще, так же, как проще плыть по течению, так же проще, как идти под гору, это всегда проще, набрать лишний вес для большинства людей проще, чем его сбросить, mm -hmm. вот, да, то есть, проще подлаться на соблазны, чем устоять перед ними. Вот. Uh -huh. И это всегда есть в нашей жизни, и это всегда вас, то есть нас всех а, сдерживает перед тем, чтобы двигаться к своей цели. И вот когда цель... Света, можно добавить? можно добавляй, еще добавить? Можно еще добавить? Давай. Ну, вот, ты вот сказала про, про вес, про вес, ты сказала. Ну никак не сбавляется вес, ну никак не сбавляется вес. Думаю, ну ладно, буду теперь по неделям ставить, по неделям. Вот, написала. Один килограмм, где это, конечный, 75 килограмм написала воскресенье. Вот, но каждый, каждый день вроде не рекомендуют взвешивать, и каждый день взвешиваюсь. Так, опять что-то неправильно сделала. И потом, дело в том, что уже от этого никто, не, от моего вес, мой вес ни от кого не зависит. Ни от консультантов, ни от кого. Это от меня только зависит. Ага. Вот, и смотрю, ага. Значит, двигаюсь, двигаюсь, ладно, все нормально. Чуть-чуть вчера не, это, не дошла до 75, но сегодня-то меньше уже даже стало. Вот, потому что каждый день надо тоже отслеживать, вот как в весе, так и в других местах, чтобы... Ну, так и вот в бизнесе в работе что ага вот это сделано это сделано будет ли у меня э, к концу недели вот такой вот я еще на понедельник конечно заставила э, план себе uh -huh. вот. а так вот а, с весом вот я уже стала экспериментировать что э, надо что-то делать или или если кушаешь много, значит, надо больше ходить, у меня времени на другое не хватает. Я уже сейчас пересмотрела, значит, думаю, значит, не надо много, это лишнего есть. Есть чуть-чуть только, раз мне надо посидеть, там, с тем, с другим, с этим посидеть. У меня есть такие дела, с которыми надо посидеть. Uh -huh. вот, значит, надо меньше, э, ну, кушать меньше. Uh -huh. Тоже. Да, Людмила, сейчас, секундочку, я тут от курьера жду звонок, сейчас приму. Угу. Вот, правила действуют действительно одни и те же везде. да, То есть везде действие, анализ, корректировка, снова действие. То есть и в бизнесе также, и в жизни, в любых сферах жизни это универсальное правило. Mm -hmm. Вот, Поэтому да, смотришь, то есть, как можно скорректировать действие, корректируешь, смотришь на результат, работает, не работает, и дальше движешься. И в бизнесе точно так же. Делаешь, смотришь на результат, корректируешь, снова делаешь, и опять снова смотришь на результат, снова корректируешь, снова движешься дальше. Вот, это, это первое, то есть важно понимать, зачем это нужно, зачем ты этим занимаешься. Я тоже вот поделюсь своим зачем, потому что я тоже над этим очень долго думала, для меня это был тоже такой вопрос очень важный, то есть, и причем ответ на этот вопрос есть на разных уровнях, начиная с материального уровня, да, хочется поддерживать, как минимум поддерживать тот уровень который, жизни, который есть, улучшать его. Хочется сохранять и количество поездок, хочется и чтобы то есть, питание было полноценным, а это тоже деньги, да, это тоже вопрос финансов, вот, хочется уделять ага. внимание здоровью, да, телу, а это ага. тоже требует вложений, Тут я с тобой, Людмила, абсолютно согласна, здоровье это ага. то, что требует вложений, не только наших личных ресурсов, энергии, причем мы с тобой, оказывается, параллельно работаем над, над весом. Я тоже с прошлой недели себе поставила задачу, но на этой неделе у меня минус два с половиной. Но причем я тут как бы с тобой согласна, работаем в двух направлениях. Это уменьшение калорий и увеличение физической активности. Как все говорят, самое простое правило в сбросе веса, это просто нужно меньше жрать. Вот, поэтому мы на правильном пути вот угу. а, это такие своего рода материальные задачи которые можно решить с помощью нашего бизнеса и а, если то есть когда ты находишься на уровне когда они тебя греют это здорово то есть тебя это ведет тебя это вдохновляет и это тебя цепляет но у всех же людей по-разному бывают люди у которых например материальные вопросы уже решены или, например, вопросы здоровья, они еще не стоят так актуально, как у нас этот вопрос становится актуальным с возрастом, да, то есть мы начинаем видеть все, все последствия нашего предыдущего Вот И здесь важно еще поискать нематериальные задачи. Вот то, что ты говоришь, общаться с людьми, с любовью, да? то есть нести людям, то есть, то есть с ними, к ним относиться не с потребительской точки зрения, а именно с позиции дающего. Да, то есть это вопрос выстраивания отношений, это вопрос того, что ты создаешь вообще в этом мире своей работой. Можно же одно и то же, одни же и те же действия делать, но совершенно разным, с разным настроем. Можно действительно делать действия с настроем, да, я хочу сделать 450 баллов, и то есть всеми правдами и неправдами я эту цель достигаю. И эту цель можно достигать в разных настроениях. То есть ты можешь это сделать. Uh, то есть uh, им оставаясь вот в таком настроении просто достижения цели, а можно сюда еще добавить то, что параллельно решать вопросы людей, которые сейчас у них есть. И uh, общаясь с людьми, я действительно понимаю, что потребность в нашем предложении очень большая, и мало людей просто про нас знает. И это правда так. И кто-то стесняется спросить, там, стесняется написать в силу своего воспитания, в силу своих каких-то личностных качеств. И а, поскольку мы этим занимаемся профессионально, то а, импульс исходит от нас. У нас есть цели, мы а, для нас это бизнес-процесс, и, соответственно, импульс исходит от нас. Нельзя ждать и рассчитывать на то, что клиенты будут сами звонить, писать, проявлять инициативу. Они это делают только в том случае, когда у них потребность уже такая горячая. То есть им им очень надо, вот в этом случае они проявляют интерес вот точно, точно так же, вот как сейчас оформляем заказ с консультантом. Да, все, вот ее, вот ей нужно вот прямо сейчас это сделать, она уже все решила, у нее там все сошлось, и финансы, и желания, и, и все на свете. И она вот прямо сейчас хочет. Но а, это же не всегда так, да. То есть, у нас есть люди, у которых зреет потребность, у нас есть люди, у которых формируется потребность, а мы помогаем формировать потребность и курс косметичка кстати говоря это один из инструментов который помогает формировать потребность потому что я там очень подробно рассказывала и о парфюмерии и вообще о том как ее выбирать и так далее очень подробно рассказывал об уходе за кожей тоже то есть это формировать помогает формировать потребность ухаживать за кожей вот и это курс который помогает формировать потребность и, соответственно, как мы в прошлый раз говорили, иногда с человеком нужно сделать несколько касаний для того, чтобы дать ему время на то, чтобы у него созрела эта потребность, чтобы у него наконец-то совпали все факторы, которые должны совпасть для того, чтобы случилась покупка. Вот. И, нам, и наша задача просто терпеливо быть рядом, терпеливо помогать вызревать, опять-таки, как выращивание урожая То же самое. Сначала мы сеем семечко, потом мы за ним ухаживаем, мы его взращиваем, и потом, когда уже пришло время, да, когда все факторы совпали, мы собираем урожай. Здесь то же самое, ничем абсолютно не отличается. вот И что касается, про мою нематериальную цель, я, как я, говорю, я вот над этим я вообще очень долго думаю. То есть если с материальными как-то все проще, вот, то с нематериальной оно сложнее. И я для себя поняла, что я очень хочу, я очень хочу, чтобы вокруг меня стало как можно больше людей в позиции хозяина. В позиции человека, который относится ко всему, что окружает его в этой жизни, с хозяйской точки зрения а это значит рачительное использование а это значит то есть бережные отношения и предпринимательство это один из инструментов который помогает взращивать это отношение хозяина потому что невозможно заниматься предпринимательской деятельностью в какой-либо другой позиции если ты Ведешь, пытаешься строить бизнес в Амбре, не будучи в позиции хозяина, человека, который несет ответственность за то, что происходит в его жизни, в его бизнесе, ничего не получится. Если ты сюда приходишь с позиции наемного работника, человека, который ждет, когда тебе кто-то определит цели со стороны, когда тебе кто-то там ответит на все твои вопросы, подгонит тебе все инструменты готовые когда тебе скажут, вот делай вот так, и у тебя будет вот такой результат. Или, например, я в этом бизнесе 20 лет, а у меня до сих пор нет результата. Слушайте, время не определяет результат. Не время определяет, не время пребывания определяет результат. Определяет результат те усилия, которые мы прикладываем в это время, то, что мы делаем в это время. А это хозяйская позиция, это позиция хозяина. И чем больше будет людей с такой позицией, тем больше выиграют все. Сам человек, потому что его жизнь заиграет новыми красками. Когда он сам становится во главу угла своего, своей жизни, когда он принимает на себя всю ответственность и понимает, что в его руках изменение его жизни, его жизнь меняется однозначно. Меняется жизнь его семьи потому что в семье появляется хозяин или хозяйка, настоящие. Меняется жизнь его дома, потому что в доме появляется хозяин. Меняется жизнь в городе, в стране. Чем больше людей с хозяйской позицией, тем больше, тем больше процветания на той территории, где появляется эта Количество, большое количество людей именно вот с такой вот хозяйской позиции. И мне комфортно жить среди людей, у которых позиция хозяина. Мне комфортно работать с людьми, которые находятся в позиции хозяина, которые, которых не нужно вести за ручку долго-долго, да, которые готовы сами экспериментировать, делать, анализировать, корректировать и снова делать. И мы на равных обсуждаем те вопросы, те проблемы, те задачи, которые возникают. И, то есть я тоже выигрываю во всех смыслах этого слова. И вот, вот эта идея меня очень греет, меня это э, прямо вот зажигает. я поэтому очень часто об этом говорю. Я очень часто говорю о предпринимательском подходе, о предпринимательских навыках, о позиции хозяина. И мне бы хотелось, э, как можно больше людей заразить вот этой идеей и э, чтобы идея позиции хозяина она начала прорастать ну, практически в каждом из тех кто находится рядом кто вместе со мной в бизнесе и причем это можно выразить в каких-то материальных целях цифрах я бы считала то есть если мы говорим про цели да, то есть они же должны быть измеримы и я бы считала что мне удалось достигнуть своей цели, если бы в моей команде было бы как минимум 10 предпринимателей в квалификации как минимум мастера, именно самостоятельных лидеров, которые уже практикуют эту позицию, самостоятельных, которые неведомы, которые не ждут, когда я что-то там скажу или кто-то там компания что-то скажет, что-то даст и так далее, а которые самостоятельно организуют свой бизнес, ведут его и э, при этом зарабатывают. И то, что они делают все правильно, это выражается в их, э, в, в их квалификациях, в их доходах. Вот это моя такая нематериальная цель, это то, ради чего мне интересно заниматься этим бизнесом. Мне, интересно, мне интересен сам процесс, помимо финансовых результатов. Вот, и, соответственно, если я, эта идея моя, Ценная, если она для мира интересна, то, соответственно, это тоже будет отражаться в моих финансовых результатах, потому что наш бизнес именно так устроен. Вот, поэтому, Людмила, спасибо тебе большое, что ты еще раз подняла эту тему вопроса «Зачем?». О, у нас здесь минут остается. Ничего себе, как быстро время летит, а? Вот, помимо этого, ты еще сказала очень важный, важную такую вещь по поводу делать, делать, делать, делать, да, то есть мечтать недостаточно, недостаточно, то есть мало того, что просто вот проявить вот эту свою какую-то идею, которая тебя зажигает, но если ты не совершаешь ежедневных действий, то ты так и останешься на том месте, где ты сейчас находишься, а может быть еще откажешь, откатишься даже назад, и поэтому в нашем бизнесе, на начальном этапе мотивация уходит на второй план перед дисциплиной. На начальном этапе для нас дисциплина крайне важна, просто крайне важна для того, чтобы выйти на какие-то результаты. Именно результаты, которые у нас появляются, они дают нам мотивацию, и мотивация нас снова сподвигает на действия, и, и все равно нам здесь важна дисциплина. Поэтому да, делать, делать, делать, чтобы было что анализировать, чтобы было что корректировать и чтобы было что, то есть выходить на новый уровень понимания этих действий и, и, и как бы совершать эти действия, которые в результате дадут в результате дадут результат. Такая вот автология. Без, без действий результата не будет. То есть одними мечтами в нашем материальном мире, а мы живем в своем материальном мире Одними мечтами, к сожалению, ну, мы, мы пока не умеем исполнять свои желания без каких-либо действий. Вот, поэтому вот такие вот важные моменты. Я абсолютно со всем согласна. И спасибо, что ты поделилась своими такими вот находками. По-моему, еще что-то было очень ценное, интересное, важное. Но вот сейчас пока... я еще у меня одна мысль возникла. Вот сейчас ты когда сказала взращивать хозяев там, или еще что-то. Да. И у нас, есть, у нас есть дети физические, есть дети духовные. Да. Вот. И это вот, когда взращиваешь вот этих вот... Это так ты как детей своих растишь ведь. Ты в них да. столько вкладываешься в душу. И тебе, конечно, хочется, чтобы эти дети, ну вот такие вот без, ну, партнеры, конечно, чтобы они преуспевали. Когда наши дети вырастают и становятся хорошими людьми, мы еще больше радости от этого получаем. Это да, да, да, согласна, да. И ну, с нашими партнерами нужно проделать точно ту же такую же работу, понять зачем, действия, все то же самое. То есть нам наша задача помочь нашим партнерам быть рядом с ними, когда они совершают эти действия и помогать все, все что, как говорится, в наших силах. И взращивать в них вот эту позицию хозяина, человека самостоятельного. Mm -hmm. Это тоже очень важно. Опять да. же, опять подтверждение этому есть в Библии притча осителя. Mm -hmm. ты один раз, это на каменистую почву упало, но ну, он услышал, ага, ламбре, что-то такое есть. Второй раз коснулся, там уже чуть-чуть есть земли, чуть-чуть проросло, но если дальше он не будет слышать об этом, он не будет это, дальше ничего делать. Потом сорняки, то есть интересно, все то, -то все начал что-то делать. А сорняки мимо вот, всякие занятия затмили, вот это вот опять бизнес таламбре uh -huh. вот. И потом уже, чтобы была плодородная почва, это надо это им говорить, рассказывать, удобрять почву, поливать почву, то есть им вот, ну, о чем-то разговаривать с ними, все. И тогда семечка принесет 60 и 100 крат. Uh -huh. вот. Да, абсолютно согласна. То есть мы сеем, а почва может быть разной, прорасти может быть по-разному, разное количество усилий может потребоваться, но для этого сеем много, для того, чтобы хоть что-то но зашло, это точно, да. Есть ли какие-то, Людмил, вопросы или, в принципе, тебе все понятно, просто ты хотела вот поделиться? Вот у меня, я вот еще побаиваюсь, вот не знаю, вот как это касаться, Или еще что-то, вакцинаторий, вот, людей это многое, и возраст такой вот, как у меня, может, чуть помоложе, и всем бы интересно было. И я не знаю, как мне успеть сделать несколько касаний, я хожу, это, и не, не решаюсь э, подойти к людям, и вот, как начать говорить, если там бывает момент, но это не так часто бывает, вот тоже, наверное, в мозгах что-то может быть, какой -то, что -то, я уж говорю, это Господь, дай мне клиента какого-то там, чтобы познакомиться и все. Ну вот какой-то страх все равно. А страх это не от Бога, но вот надо вот что-то сделать с этим. Mm -hmm. Потому что контингент очень подходящий, очень подходящий контингент. Mm -hmm. Согласна, да, санатории всегда были благодатным местом для работы и были, и остаются. Скажи, а у тебя есть там возможность какую-то точку поставить или какое-то мероприятие для людей провести? То есть, что-то есть какая-то возможность? Я к руководству это не подходила, я же ну, как-то еще не решаюсь. У меня таких, а там есть, есть какие-то торговые точки? торговые то есть, но мне кажется, лучше вот как ты помнишь, на Черном море там кому-то ходила мероприятия проводить, тем более что у них-то там с этим проблемы, чем занять людей. Тут люди мучаются да. от безделья, чем заняться. Uh -huh. вот. Я вот все вас зову, чтобы вместе -то организовать это, что один раз попробовать. У вас тоже время то нету. Вот. А значит, я прям не, не, не решаюсь, одна, не решаюсь. Ну, надо, надо решиться. Надо решиться и попробовать, Людмила. Ты ничего не теряешь? Ты ничего не теряешь? Что ты теряешь? Смелость что-то нету, что Смелости нету. Смелости нету? Сделай себе вызов, проведи что-то, сделай, сделай шаг. Вот это, вот, вот это состояние, когда ты не решаешься, чем дольше ты находишься в этом состоянии, тем больше он тебя засасывает. Это все равно, что стоять очень долго, вот, нужно перепрыгнуть через какую-то пропасть, условно говоря. Чем дольше ты стоишь на краю, тем страшнее. Когда ты прыгаешь в ледяную воду, чем дольше ты стоишь и смотришь на это, еще смотришь на реакцию других людей, там немножко ногу помочил, чем вот в море холодное, когда заходишь, да, тоже. Ну То есть, вот опять-таки, везде свои те же самые законы. Чем дольше ты стоишь и ждешь, и впускаешь в себя, взращиваешь в себе этот страх, тем тебе дальше страшнее. Надо принять решение, сделать. И погордиться собой надо сделать первый шаг и тебе для этого никто не нужен абсолютно ты в компании уже 20 лет ты знаешь больше чем кто там кто кто бы ни был Сделаешь? Принимая, принимая mm -hmm. вызов, у нас осталось две минуты. Oh. Дыши, дыши. Ну, oh. одна. Вот сейчас я все-таки подумала, ладно, там есть такая небольшая эта возможность, может быть, ее попробовать. Попробуй. В санатории Ох, проведешь дегустацию? <тит> <тит> надо идти, да. этого, нет, ведь надо куда-то идти, с кем-то договариваться. У меня что-то этого навыка-то нет. Надо выработать. <тит> ты, ты не умеешь договариваться? Давай мне не рассказывай, одна минута осталась. Если тебе надо, ты договоришься. Если ты хочешь, ты договоришься. Я тебя знаю. Тебе просто надо решиться. Тебе нужно просто стать хозяйкой этого положения. <тит> Ой. Решайся, решайся. Время выходит. Ой. Ой. Ну хорошо. Отлично. Ой. Все, Людмила, отдела.